Я вижу, что клиника, когда не напечатали буклет, работу заканчивает. Не будет он работать. Вы его выбросите. Почему сейчас мнение, что вот эта бумажная реклама не работает, потому что они с ней плохо работают. Я вижу, что клиника вот на этом этапе, когда не напечатали буклет, работу заканчивает. То есть они считают галочку поставили, работу выполнили. Не будет он работать. Ну правда, вы его выбросите. Почему сейчас мнение, что вот эта бумажная реклама не работает? Потому что они с ней плохо работают. Да? Для того, чтобы сарафанное радио включить, а его можно включить, вам нужно что-то иметь, чтобы передать другому. Вот что вы будете иметь, это уже второй вопрос, это не очень важно. Это будет буклет, это двухстраничный, восьмистраничный там, или какой-то там, то есть мы там на целевую аудиторию смотрим. Для страховой компании нужно какой-то хороший буклет большой или там презентация, а для пациента не нужны вот эти многостраничные, то есть что-то просто должно быть».